Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Близнецы на май месяц. И вначале я хочу поблагодарить Елену за донаты, дорогая Лена. От всей души вас благодарю за помощь и поддержку. А теперь давайте перейдем к раскладу и посмотрим, что ждет вас, дорогие Близнецы, в мае, какие задачи перед вами стоят, какие энергии идут, какие возможности, какие, может быть, предупреждения на этот месяц. Это задачи, ситуация, энергия, настроение, работа, отношения. И возьмем одну карту из колоды Трансерфинг реальности, которая говорит о том, как изменить реальность, меняя свое мировоззрение. Итак, приступим. Первая карта ⁇ карта задач. Какая шикарная солнце. Ну, дорогие близнецы. Закрываем, наверное, расклад и больше не смотрим, да, потому что эта карта говорит, что этот месяц может дать вам полное счастье, полную реализацию, исполнение каких-то ваших надежд, мечтаний, желаний, достижение каких-то результатов, в которым давно вы шли. А задача этого месяца, вот чтобы все это получить, вы должны быть уверены в себе, вы должны Источать а, из себя радость, счастье, общаться с детьми, а, быть где-то на природе, на солнце, отдыхать. Ну, самое главное, конечно, это быть уверенным в себе, спокойным, гармоничным. Давайте посмотрим по событиям, через какие события вот эта задача будет выполняться, да, чтобы прийти к полному а, счастью в своей жизни, к полному пониманию себя. Так. Сразу давайте откроем, все посмотрим. Итак, события и настроения, какие будут в этом месяце. Туз Мечей несет новые возможности, новую какую-то информацию, новые идеи, новые какие-то дела, новые мысли в отношении того, как дальше жить, что изменить, как решить какую-то проблему. И Туз Мечей обычно... он требует немедленных действий, быстрых действий. Возможно, будут у вас в мае такие ситуации, когда надо будет быстро принять какое-то решение и тут же выполнить это решение. У кого-то из близнецов придет такое ясное понимание и осознание: кто я в этой жизни, чего я хочу, да, или придет понимание, как я могу решить эту задачу, как я должен дальше действовать да, в какой-то ситуации. И вот это осознание, вот как будто ум проясняется, глаза открываются на что-то, да, это осознание и дает как бы новые вот эти идеи, новые решения, которые нужно сразу воплощать. Но что мы видим на второй карте? Пятерка чаш. Карта говорит, да, идеи пришли, да, возможности пришли. Но ты стоишь и смотришь на свой прошлый опыт, сравниваешь это да с прошлым опытом, как я раньше поступал в этих ситуациях. А здесь, может быть, не надо, как раньше. Здесь надо что-то новое сделать, по-новому как-то решить этот вопрос. Возможно, вы в жизни много теряли, да, о чем-то переживали, что-то уходило из вашей жизни, или кто-то уходил. И вы переживали по этому поводу. Да. Возможно, вы теряли свое положение свои какие-то достижения и э, переживаете, может быть, боитесь о том, что вот эти новые действия, они могут привести тоже к каким-то негативным, может быть, результатам. Но эта карта как э, задача, она говорит, вот первая карта говорит, действуй, а вы стоите и думаете, а вот у вас новые возможности, вот куда надо действовать, да, у нас мост ведет ведущий нас к какой-то другой совершенно жизни. И эта карта говорит, переступи эту черту, переступи свои старые какие-то воспоминания, свои боли, свои, свой прошлый какой-то опыт. Переступи через это, иди в новое, возьми вот эти новые возможности, действуй по-новому. И третья карта, восьмерка мечей, она говорит о том, что, возможно, будут какие-то ситуации, когда вы не сможете полностью распоряжаться своим временем, своими деньгами, своими ресурсами, своей энергией, потому что какие-то внешние обстоятельства будут вас ограничивать. Например, вы хотите уйти с работы, да, может быть, переживаете, боитесь. И вы не можете уйти, потому что вас и не отпустят, может быть, начальство, да, потому что скажет, мне некого за тебя сейчас поставить, да, на это место. Либо а, супруг или супруг ваш, допустим, сейчас а, тоже сменила работу или потеряла работу, да, или сидит дома с детьми, и вы не можете в такой момент сейчас бросить все и что-то начать новое, тем более, что оно как бы непонятно, да. А, к чему, но вот не забывайте про задачу, что нужно быть уверенным в себе, да, нужно проявлять себя ярко, творчески действовать, нужно быть открытым миру, доверять миру, тогда вот эти все ваши сомнения, вот эти переживания, страхи, они уйдут, тогда уйдет вот это ощущение, что я не могу ничего сделать, что я не могу выйти из долгов там, или из каких-то трудных ситуаций, или уйти с этой работы, или не заботиться о своих там близких, например, да, бывает такое по этой карте, что мы обязаны да, о ком-то заботиться. Кто-то заболел, и нужно каждый день ездить, да, смотреть, привозить продукты или навещать в больнице. Или нужно каждый месяц платить большую сумму кредитов. И мы думаем, что мы уже никогда из этого не вырвемся и постоянно будем в таких ограничениях, что ничего себе не можем позволить. Это может быть на работе какая-то ситуация такая, которая не дает расти, развиваться как день сурка, и когда нам надо каждый раз заставлять себя идти на работу, когда нам не хочется этого делать, когда мы очень устаем на работе, и трудно нам. И, ну, это все психологические состояния, понимаете? Это все то, что мы чувствуем внутри. Это ситуации, которые мы видим и к которым мы относимся так. Но есть такой закон. А, Вселенский, если ты не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней, отношение к себе, к людям. Вот на что мы можем действовать, да, мы не можем изменить мир, мы не можем изменить людей. Мы, может быть, сейчас в данный момент не можем изменить какие-то обстоятельства, но мы можем изменить свое отношение к ним. Мы можем не страдать и переживать, да, и думать, что у нас все плохо. Мы можем радоваться жизни. Да, каждый день у нас возникают какие-то ограничения, да, у нас бывают какие-то трудные ситуации. Но это для того, чтобы мы набрались опыта, это для того, чтобы мы стали лучше, сильнее, это для того, чтобы мы нашли и открыли в себе новые какие-то качества, новые какие-то силы. И они у вас, смотрите, они у вас вообще могут раскрыться в этом месяце, да, если вы поймете, из-за чего. Ничего вы не можете да, изменить какую-то ситуацию из-за своего внутреннего да, состояния, из-за своих страхов, переживаний, из-за того, что вы отдали уже кому-то, ну миру, как говорится, вот сдались, да, опустили ручки и говорите, я не могу ничего сделать в этой ситуации или в своей жизни, я ничего не могу изменить, от меня ничего не зависит. Нет, на самом деле вот карта задач. Она говорит, как только ты поверишь в себя, как только ты возьмешь ответственность за свою жизнь на себя, ты найдешь и время для отдыха, ты найдешь время и возможности, как решить какие-то задачи и проблемы в своей жизни. Ты улучшишь свою жизнь обязательно, если ты только возьмешься за это и поверишь в то, что это возможно. Посмотрим карту по работе. Карта восьмерка чаш. Эта карта говорит о том, что. Вот многим захочется прямо уйти с работы. И 5 мая. У нас затмение. А вот эта карта как раз показывает новолуние, полнолуние, затмение. И обычно в эти периоды нам хочется что-то изменить. В эти периоды нам хочется кардинальные какие-то сделать шаги. Как будто судьба нас, жизнь заставляет. что И нам кажется, что мы уже не можем больше так жить, больше это терпеть, в этом находиться. И хочется новое что-то начать. Карта может говорить о смене работы, об увольнении, об уходе куда-то, может быть, в декретный академический отпуск. Может говорить о том, что мы выходим на пенсию, да, нам хочется уже, может быть, на пенсию уйти, отдыхать, наслаждаться жизнью, нагреться на солнышке, в теплые страны куда-то ехать или на природе где-то побыть. Да, вот такие желания могут быть. Но когда у нас полнолуние затмения, да, эти события могут быть. Но имейте в виду, что здесь очень большую роль играют эмоции. А у вас настроение-то мы видим какое, да. И вот эти эмоции, они могут вас, может быть, заставить не те принять решение. Поэтому смотрите, да, все карты говорят. Нужно идти новые какие-то направления брать, нужно новые возможности брать. Но здесь надо правильно оценить ситуацию. У кого-то это может быть новые направления на старой работе, у кого-то это может действительно нужно давно поменять работу. У кого-то, если вы уже на пенсии продолжаете работать, может действительно уже э, начать отдыхать, э, не, не напрягаться, да, не, не насиловать себя в этом плане, в плане работы. Здесь человек может поступить и так, и так. Он может остаться здесь, да, но у него вот будет это неудовлетворение и понимание, что мне чего-то не хватает, не достает. Или может он пойти на, в новое во что-то. И вот здесь человек настроен как бы решительно. Видите, тело в красных одеждах, это активность, да, это физическая активность тела, что я делаю какие-то шаги, я готов к этому, я настроен на это. Что это будет? Или новое направление, или новая работа, или может быть это новый коллектив, или новый какой-то офис, или это смена деятельности, или это смена места, локации да, вашего учреждения, предприятия, офиса. Может быть смена начальника, может новый какой-то работник придет в ваше окружение да, на, на работу. А, может быть новые документы придут, инструкции какие-то, что надо будет по-новому строить работу. А здесь вот явно, что намечаются какие-то перемены. Давайте посмотрим рыцарь кубков. Это у нас карта вы показывает отношения, семью, детей. И здесь, смотрите, прекрасная карта «Рыцарь кубков». Это хорошие новости, известия. да? Это могут быть известия о ваших делах, задачах каких-то домашних. То, что вы планировали, что все это получается, все будет хорошо. Это может быть известия от ваших детей, которые вас радуют. да? Это могут быть звонки, переписки, переговоры какие-то с с детьми, с друзьями, с людьми, которые участвуют в решении ваших семейных дел, в решении ваших семейных вопросов. Это могут быть приезды друзей, которые приехали и порадовали вас своим появлением, потому что вы с ними отдыхаете душой, говорите с ними, да, можете открыться, доверяете им, чувствуете себя с ними хорошо. Это во всех планах карта позитивная и хорошая. У каждой, конечно, карты есть свои задачи, и эта карта как задачу ставит, что принимай вот эти новости, которые приходят, принимай какие-то предложения, которые тебе делают по улучшению семейной жизни, по улучшению дел вообще семьи и детей. Будут какие-то хорошие новости, ты все это принимай. Если нужно, иди на компромиссы, потому что это карта дружбы, это карта поддержки, взаимопонимания, да, когда у вас может быть новолуние, полнолуние, там вот это затмение, оно может в отношениях напряженность такую создать. Но эта карта говорит, иди на компромиссы, да, будь сговорчивым или сговорчивой, будь радостен, создавай вот такую праздничную какую-то обстановку дома, вообще какие-то праздники, да, Могут быть у вас э, в доме. Карта обещает еще прибыль, когда мы получаем денежку, когда к нам деньги какие-то приходят. И это деньги могут быть и неожиданные такие. Может быть, это э, деньги от э, подработки, которую вам предложили друзья. Может быть, это деньги, которые от государства какие-то пришли или поступили. Да? Но ну, в общем, это такие э, приятные какие-то доходы, приходы, прибыль. Может, вы что-то удачно продали и хорошие деньги получили за продажу. Давайте теперь посмотрим, а что мы можем, как мы можем улучшить вот это наше внутреннее состояние, меняя свое отношение к миру, к людям, к себе. И вам выпадает семерка внешнего намерения по течению вариантов. Карта говорит, войдите в состояние равновесия с окружающим миром. Вот ваша задача, да, доверьтесь течению вариантов, доверьтесь жизни. Не, может быть, активно не участвуйте, да, а наблюдайте, что происходит, куда вас жизнь подталкивает. Бывает вот так, что выталкивают с работы людей, выталкивают, а они прям держатся, держатся. И в полнолунии бывает такое, что все, вот здесь уже ты не удержишься, создадутся какие-то обстоятельства, что ты уйдешь. Но это как пример. Это не факт, что у вас в жизни, да, вот так будет. Я просто привожу пример, как это работает, что нужно доверять, да, если какие-то события, сигналы идут вам в это время, в затмение полнолуния, вы считывайте их, да, и доверяйте миру, что вас направляет куда-то, куда вам, где вам будет хорошо, верьте в то, что все, что не делается, все к лучшему. И карта говорит, делайте все наиболее таким легким способом. Если вам предлагают две работы, да, новых. И одна такая трудная, надо проходить там серьезно какое-то собеседование, анкетирование, там доказывать что-то. А вторая легкая такая, приглашает. Завтра уже выходи. Зарплата через две недели тебе на карту, или даже аванс, тебе надо да, вперед. Вот, выбирайте то, что легче. Потому что то, что легче, природа вообще так устроена, что она делает все так, как легко и комфортно. Без какой-то борьбы, без преодоления. И если что-то не так идет то отпустите вот хватку и примите вот непредвиденное то, что происходит в вашей жизни, в свою жизнь. Вот не получается что-то, ну скажите, хорошо, значит, это не сейчас или мне это вообще не надо. Что-то вам предлагают, вы не отнекиваетесь. Иногда мы говорим, вот жизнь, дай мне шанс, дай мне улучшить свою жизнь. И тут какой-то звонок или письмо на электронную почту. И говорят, вот тебе новое какое-то, давай вот пойдем в это новое направление. Вот такие, ну что за ерунда. Но вы же просили этот шанс. А почему бы не прислушиваться и не посмотреть, и не зайти, и не почитать, или не послушать человека, который вам что-то предлагает? Вот не говорите «нет» сразу. Тем более, если вы перед этим просили да, какой-то помощи от мира, какой-то поддержки. А Кто-то, может быть, вам что-то дает, вы тоже не отказываетесь. Подумайте, может, вам кажется, что вам это не надо, а по факту, может быть, вы тоже это просили некоторое время назад, и оно, возможно, пригодится. Карта говорит о том, что человек привык преодолевать препятствия, а природа на это энергию никогда не тратит, она не тратит энергию впустую. Если вы не будете сопротивляться течению вариантов, то решение какой-то вашей задачи, да, вот о чем вы переживаете и думаете вот здесь, оно придёт само собой. И придёт оно, причём самое такое оптимальное, которая самым наилучшим образом поможет решить вам ваши задачи. Итак, дорогие друзья, очень важно обратить внимание на свое внутреннее состояние, потому что оно полностью противоположно задаче этого месяца. Задача быть уверенным в себе, а у вас внутренний кризис, а у вас какая-то печаль, а у вас какие-то переживания о прошлом, воспоминания, что-то не дает вам идти вперед и развиваться. Вот это надо в этом месяце перешагнуть, надо действовать, надо искать выход из любой ситуации. На работе будут какие-то изменения, перемены в этом плане, но принимать решения не на эмоциях, а только продуманные. Ну а дома хорошие какие-то новости, если у вас вдруг в семье сейчас какие-то проблемы. Который беспокоит вас. Эта карта говорит: общайтесь с людьми, с друзьями, делайте праздники, решайте вопросы детей. Тогда у вас все наладится. В смысле, уделите, уделите внимание своей семье, детям, любимым, и все наладится. И не забывайте про то, что доверять нужно миру. Плывите по течению вариантов, и жизнь сама покажет вам, где лучше, и приведет вас в то место, где вы будете счастливы и выполните задачу этого месяца. Дорогие близнецы, я желаю вам удачи, хорошего, яркого общения в этом месяце, новых событий, вы это любите, свежего такого ветра в вашу жизнь, интересных людей рядом и конечно счастливой семейной жизни ну и финансов конечно побольше прибыль вам придет главное не отказываться от предложений дорогие друзья подписывайтесь на канал Прямо сейчас подпишитесь на канал, поставьте лайк, это с, с, наш с вами энергообмен за хорошие новости, за хорошую информацию, за подсказки. И пишите комментарии, как вам откликаются И в конце месяца пересмотрите его и, или в течение месяца смотрите его, корректируйте свои действия и пишите, как у вас проигрался этот расклад по итогу за в этом месяце. Я вам желаю удачи, до новых встреч, дорогие друзья, до свидания.